Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Политинформания. Ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. А, в 60-х годах была очень популярная песня Хотят ли русские войны Евгений Евтушенко и Эдуард Колмановский. С очень правильными словами, как говорится, и действительно очень хорошая песня, как говорится, на века, да. А вот это вот Хотят ли русские войны? Вот это то, что а, двое замечательных людей задавали этот вопрос задается и сегодня казалось бы в 80-х годах а, синдром афганистана должен был бы вот этот эффект убрать но прошло какое-то время и россия опять воюет воюет россия в сирии а, воюют кстати в сирии все но а последнее время россия выясняет на сирийской территории отношения со своим вечным другом врагом заклятым заклятым другом а, Турции. А, Эрдоган бегает то к американцам, то русским, в зависимости от ситуации. Давайте мы обсудим вот этот сирийский торт, который пытаются поделить Россия и Турция. Я назову наш э, телефон. Э, сначала мы с Геной поговорим, потом мы начнем принимать звонки. 847 400 5220. Итак, Ген, что происходит в Сирии и особенно в отношениях между Россией и Турцией? Мы знаем, кстати, сегодня э, Таип Эрдоган прибыл в, Москву, а, в россию да. да. И а, я хотел, я бы так назвал то, что происходит в Сирии между Россией и Турцией, таким как бы футбольным матчем а, политическим. То есть то а, мяч на стороне России, то мяч на стороне Турции. Обе страны не хотят друг другу уступить, но в принципе это Сирия. А, я хотел бы Напомнить нашим радиослушателям, что Сирия это бывшая территория а, Османской империи и Турция, а, естественно, имеет виды и а, хочет вернуть эти а, как северо-западные территории Сирии под свой контроль. А, Турция последнее время усилилась, надо отдать должное, ее экономика росла. А, Реджеп Тайип Эрдоган это практически султан, человек, ставший президентом, при том, что раньше президентская власть в Турции не была главной. Политическим лидером страны был всегда премьер-министр. вот и Эрдоган это все переделал, и как Путин, он имеет виды, территориальные виды для своей страны, при том, что, естественно, у Эрдогана есть свой генералитет, который его подзушивает, подталкивает к тому, чтобы взять под контроль. Вот эту одну из территорий а, Сирии. По факту понятно, что Сирия уже не будет а, целостным государством. Там воюют а, стражи исламской а, значит, революции а, Иран. А, туда пришли а, российские войска, которые хотят а, свою базу и а, иметь свое влияние. Ну естественно Турки это они считают просто что это их историческая территория Ну и давай да, скажем, что Турция там не просто так там есть курды а, сирийские курды правильно И это тоже для Турции имеет а, значение Аген Я перевел тебя по одной простой причине что Америка может иметь от вот этого конфликта между Россией и Турцией? И как вообще Америка должна в этой ситуации поступать? Она должна быть над схваткой или все-таки принять какую-то сторону? У нас есть звонок, а мы а, ответим. Ну, давай мы попробуем да, Давай мы примем звонок, потом дальше продолжим. Добрый Добрый день. День. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы выразили свое мнение. Я считаю, что это ваше мнение. Пожалуйста. пожалуйста. А есть еще и другое мнение, например, мое. Да. Вот я считаю, что хочет ли Израиль войны. Ваша песня начальная. хотят ли русские войны. Угу. Израиль не хочет войны, но он вынужден воевать. Да. Россия не хочет войны, но она же вынуждена воевать. Почему она вынуждена она воевать в Сирии? В Сирии? Не принимать. Далее. В Сирии. А а а вы ответьте, пожалуйста, на вопрос: для чего а Россия воевать Израиль Это воюет на своей территории. Будем так защищать свою территорию. Какая территория России в Сирии, пожалуйста? Что, что ты интерес. Sogenan? Какой интерес? Какая какая территория российская в Сирии? Израиль. Вы привели пример израиль правильно? Халюпчик, Халюпчик, Россию пригласила закон. Значит, смотрите, я вас отключаю по той причине, что вы не умеете общаться. Да, продолжать, пожалуйста человек позвонил и я ему отвечу как говорится на то что он про тут про как бы это сказать про не буду ему в ответ хамить израиль воюет с терроризмом палестинским на своей территории россия на территории сирии не имеет свои будем так говорить, своей территории то, что хочет России, Россия там иметь, это свои базы и свое, естественно, влияние. Поэтому то, что вы говорите, как говорится, Сравнивая, сравниваете Израиль и Россию, это, ну, культурно говоря, некорректно. Значит, вы просто не разбираетесь в том, что там происходит. И, и я хотел бы нашему радиослушателю, э, а, значит, посоветовать посмотреть карту. Где находится Сирия, где находится а, Россия, что их разделяет, какие страны разделяют и какой интерес может быть у России. Как, а, насколько я понимаю и читал, и многие политологи говорят, России война в, в Сирии изначально нужна была для того, чтобы замылить ее окупа, оккупацию восточной части Украины чтобы сместить интерес э, всемирного сообщества на сирию сегодня русские там просто завязли но отступать естественно крутой парень путин естественно отступать не хочет так же как и крутой парень эрдоган тоже отступать не хочет поэтому эти эти два крутых парня там будут губить жизни своих солдат для того чтобы иметь свой интерес и показать свою а, как бы мачесть, они такие матчи оба. Сильные такие, понимаете. Вы посмотрите карту, и в следующий раз, если звоните, будьте, пожалуйста, в... Есть звонок, мы примем. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Простите, пожалуйста, я перезвонил, потому что у меня отключ... Я вам скажу, почему мы вас отключили. Потому что хамов, таких как вы, мы не будем воспринимать в прямом эфире. Вы меня услышали? Спасибо. А, Ген, давай вот э, на чем заострим внимание. Турция, да, а, всю вторую половину 20 века это государство было о которой э, будем так говорить, это было государство, о которой особо не говорили ни в военном плане, ни в политическом, да. То есть мы знали, э, что значит. Э, в истории двадцатого века был кошмар, который назывался, значит, армянский геноцидом. Да, правильно. Да, сто лет назад. А, да. И э, э, великий правитель э, Ататюрк. Ататюрк. Кемали, да. Ататюрк. Все, все, все, Кемаль знали, Окемаль который, в принципе, и созда является создателем современной э, Турции. Что делала Турция? Она наращивала экономические мускулы, был такой знаменитый премьер-министр, очень умный, я помню в 80-х годах, это Тургут Азал, который является отцом э, современной экономики э, турецкой. Вот. и все как бы было нормально ну еще был э, турция боролась э, с курдским терроризмом как они это называли и вот знаменитое дело джолана до да, которого поймали в африке по моему и пытались приговорить к смертной казни но потом заменили на пожизненное заключение но с приходом эрдогана к власти э, надо кстати заметить что Эрдо... эта партия эрдогана это довольно националистическая партия да. при всем то что экономика а на высоте а, эрдоган решил что он турция должны играть какую-то очень весомую роль а, в политической жизни мира ну, ну ты, давай ты мы сам... расскажи про армию да, да, давай мы ты... скажем о том что турция находится в нато она член нато и по количеству вооруженных сил, они находятся на втором месте. При этом а, турки, скажем так, хорошие войны. Они знают, что делают. Кстати, генералитет турецкий хорошо подготовлен. Многие из них заканчивали, кстати, европейские и американские военные вузы. Поэтому это достаточно умные служаки, но вот эта националистическая а, подоплека а, самого Эрдогана, который, кстати, зачистил генералитет. Вы помните, что была попытка переворота и большинство генералов были арестованы, поэтому сегодня генералитет достаточно лоялен новому, а, ну скажем, назовем его султаном. Эрдоган он хочет сделать турцию скажем так снова, снова великой поэтому он значит, свои интересы продвигает а сирия сегодня раздробленная страна и эрдоган играет кстати достаточно хитро я могу к нему как угодно относиться но вот его хитрость даже вызывает где-то какое-то не столько уважение сколько интерес сначала он э, дружим давай вот такой вопрос извини что я эти еще перебиваю. такой вопрос э, зададим Отношения Турции и России довольно странные. Мы знаем, что пару лет назад Турция сбила российский самолет. И потом возникли большие сложности в отношениях э, и самого, и личных отношениях Путина и Эрдогана, и, в принципе, как на государственном уровне. Да? Uh -huh. а Скажи, кто кому, вот может быть такой детский вопрос, но кто кому больше интересен и кто кому больше нужен? Россия Турции или Турция России? Или там взаимовыгодные Нет, контракт? мне кажется, что Эрдоган использует Россию в своих интересах, и это делает достаточно умело. Вот он, например, построил э, Южный поток за счет России, Россия это делала за счет своих кредитов. В свои, своих инвестиций эрдоган эрдогану построили э, атомную э, станцию опять же за счет э, российских кредитов эрдоган купил с 400 достаточно современное вооружение российское и опять же под российские кредиты то есть он такой э, союзник который имеет свою выгоду как только вот то что показали последние события как только интересы э, эрдогана были удовлетворены он тут же стал объяснять российскому коллеге что ему надо отойти в сторону и сирийский вопрос он решит сам ну вот он его и решает как как он э, понимает смотри а, значит в сирии да довольно сложная ситуация. Все во воюют против всех, будем так говорить. Значит, Эрдоган зашел на территорию Сирии в плане борьбы с терроризмом. По терроризмам он считает, что сирийская армия Асада, значит, прикрывает террористов. Асад воюет тоже с террористами, которые, значит, он считает, что они как бы под эгидой турецких э, войск. При поддержке. При да. поддержке, да. Россия тоже воюет с террористами. Только уже со своего взгляда они воюют с террористами, которые, которые считают Асад, что они террористы. Короче, там такая каша мала, которая разрулить очень довольно сложно. Все воюют с террористами, непонятно с какими террористами. С кем воюет Америка? Я сказал бы так, Америка воюет за свои интересы. И, как известно, у Америки остались нефтяные поля, которые охраняются американскими вооруженными силами. Американцы не участвуют в боевых никаких действиях, но никого близко не подпускают к вот этим нефтяным полям, где идет добыча а, нефти. А что, мне кажется, очень правильно Трамп сделал, он убрал а, из Сирии, вывел войска, те, которые, ну, как бы воевали и... Вот эта вот пустота, которая образовалась между турецкой армией и российской, ну и плюс там немного Ира, Иран, дав возможность им склестнуться между собой. Это вот такой вот, мне кажется, очень хороший политический ход. То есть Трамп в предвыборный год показывает, что он сохраняет тысячи американских жизней, американских солдат вместе с тем свой интерес по добыче нефти американцы никогда никому не отдадут и стравил двух таких мачо которые ну это даже неплохо за этим понасматр... понаблюдать мне кажется что это достаточно интересно как они будут вот Uh -huh. бить, как они будут воевать друг с другом. Смотри, ты сказал, упоминал о том, что Турция является членом НАТО, да, и тем более одним из важнейших членов НАТО, это касается и с точки зрения военной, и с точки зрения политической, да, если вдруг отношения между Россией и Турцией будут напряж... напряжены до а, такого момента, когда может между вот именно этими а, вооруженными силами начаться а, война или такие противодействия как бы противостоять противостояние можно mm. так сказать правильно а, кого америка в этой ситуации должна поддержать учитывая то что турция при всем при том что является а, членом нато она как бы будем так говорить всегда как бы с россией а, ходит парой на да? широчка с Машерочкой. Вот, кого Америка в этой ситуации должна поддержать, и, или вообще Америка должна поддерживать, допустим, ну, ту же Турцию? Смотри, есть такая, такое расхожее выражение. Он, он сволочь, конечно, но наша сволочь. Поэтому американцы от Эрдогана последнее время очень сильно натерпелись оскорблений больших, это правда. Но в результате между Россией и Турцией, естественно, США будет на стороне Турции, просто потому, что это союзник по НАТО. При этом недавно, буквально вчера, Помпео объявил о том, что они будут помогать Турции вооружениями, будут поставлять Турции на территорию Сирии, для турок будут будет военная будет оказана военная помощь а, и будут естественно наблюдать и подталкивать кстати будут подталкивать турцию к какому-то вот конфликту с россией для того что как я понимаю немножко турцию остудить немножко ее амбиции ослабить чтобы турция все-таки увидела а кто же настоящий союзник турции кстати а, вчера буквально представитель э, США в НАТО э, Хатчесон, бывший, бывший губернатор Техаса, э, выступая на пресс-конференции, сказала, ну теперь вот Турция конкретно и увидит, кто ее настоящий союзник и с кем она должна, э, должна иметь э, дело. Вот. При этом, кстати, если ты помнишь, тоже, опять же, совсем недавно... Турция объявила о том, что она готова закупить партию патриот американских э, для того, чтобы вот вести свои военные действия на территории Сирии. Курды, да, народ, э, будем так говорить, э, такой э, небольшой как бы народ, э, который расположен на территории и Сирии, и на территории Ирак. э, Ирака. Ну и, естественно, турки имеют к ним тоже отношения. Народ, который хотел бы иметь свою государственность, свою землю. Народ довольно интересный, очень многоязычный. И, надо до должное, очень хорошие воины. То есть, если они воюют... Они воюют очень и очень ответственно и э, честно. Воюют они всегда. Воюют они всегда, э, да. Мы знаем, что есть рабочая значит, вот эта партия э, Курдистана, который, вот, кстати, и возглавлял Аджалан, э, которая ведет до сих пор военные действия в отношении Турции. Э, турки их называют террористами. И вот э, почему их вот так вот используют в Сирии? Первое, первое, первый ответ, потому что курды Кстати, хотят. Американцы их используют довольно неплохо. и Их используют, как мне кажется, все, потому что курды хотят иметь свою государственность, на что они в принципе имеют право, также как ну право в каком смысле? Вот палестинцам дали какую-то там территорию, да, даже автономию им подарили. А многие, многие страны имеют даже свою государственную внутри другого государства ну вот курдам вообще как бы это не дают поэтому вот они воюют и их используют почему ну потому что деньги посылают им одна сторона вторая они принимают а деньги и от э, американцев это такой союзник э, временный союзник всех для всего кто платит, с тем они имеют дело. Вот сегодня, например, им им будут платить где-то немного американцы, значит, они будут да, противостоять российским войскам, сирийским, осадовским. А, Завтра, может быть, даже американцы, мы даже заплатим курдам, чтобы они немножко потрепали. А турецкие войска, ну вот они будут трепать турецкие войска то есть это это такое такой по заказу такой союзник по заказу кто платит с тем они имеют дело а перед уходом на рекламу давай мы вот что узнаем вернемся к вопросу турции и россии я задавал вопрос по поводу того кто кому более выгоден да то есть турки россия, или россия? Турции. Но мы знаем с тобой очень хорошо, что бизнес, который ведет Россия и Турция, то есть путешествия, отели и так далее, так далее, то, что называется во всем мире all-inclusive, для России это имеет очень большое значение, в принципе, как и для турок. Да? Мы помним, что когда произошло, произошло вот это, значит, самолетом происшествие, Россия перекрыла этот поток. Да, но мне кажется, что этот туристический поток так а, и не восстановился в связи с упадком экономики в России. Я считаю, что это для Турции ну, не имеет особого как, значения. Как мне кажется, Эрдоган надеялся восстанавливая отношения а, с Россией и лично с Путиным надеялся на то, что будут восстановлены две вещи: а, продажа овощей турецких – это очень достаточно большой бизнес и туризм но в это же время произошло скажем так обрушение российской экономики рубль упал в два раза и поэтому многие граждане россии перестали ездить в турцию на отдых и турецкие uh, товары в каком-то смысле подорожали опять же они не получили свой спрос uh, и эрдогана это скажем так не устроило, то есть дружить ради чего? Он надеялся, дружба ему нужна для экономических преференций, но этого не случилось, и он посчитал себя а, свободных от договоренности в смысле а, экономических отношений и решил, значит, сделать ставку на территориальное давление и отжатие. В этом случае я правильное слово употребляю, отжатие северо-западных территорий Сирии, потому что по итогу уже идет раздел Сирии на несколько, наверное, на несколько государств. Сейчас мы уйдем а, на рекламную паузу, а потом мы вернемся и продолжим нашу тему. Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в программу Политинформания и сегодня мы обсуждаем отношения Турции и России а, и ситуацию естественно в Сирии. Ситуация там непростая. А, сегодня в в Москву прибыл э, президент Турции Эрдоган, потому что обстановка накалилась именно в отношениях между российскими военными и э, турецкими военными. Да, в городе Итлип. Город Итлиб, о котором раньше были вот два города, Алеппо и о да, которых раньше знали только специалисты-географы. Сейчас, по-моему, об этих городах знает э, весь мир. И вот сегодня они обсуждают, как бы этот пирог сирийский между собой э, поделить. Ген, возвращаясь к Турции, да, возвращаясь к Турции, немножко истории. Есть звонок? Хорошо, мы примем звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, уважаемые любимые ведущие, вы на передачу с песни «Хотят ли русские войны?» Да. А почему вы рассматриваете только сирийскую войну? А почему вы не рассматриваете войну с Украиной? Смотрите, а, так как сегодня, на сегодняшний день... А, Фактически, фактически, да, в Украине военных действий между конкретными, будем говорить, не поддерживаемыми российским руководством, а конкретно российскими войсками а не ведется. Ведется, ведется. Вот это все, все образования, которые в этом в этой находятся, это части российской армии. Смотрите. Я понимаю, о чем вы говорите. Официально, официально, военные действия. Мы говорим только с официальной точки зрения. Я понимаю, о чем вы говорите. Но у нас просто и даже... сегодня более, более уклон к, а, к тому, что сегодня происходит между Россией и Турцией. Турция, мы да. не просто говорим да. о том, что воюет Россия или не воюет, с кем воюет и как воюет. мы У нас просто уклон именно сегодня они стоят на пороге войны ну, я и я даже поняла. ведут... Вот именно вот в этой песне, как говорится, хотят ли русские войны, Но именно хотят. война с Украиной характерна точно показывает, хотят они войны или нет. Смотрите, Потому офи... что туда завезли их, так сказать, ЧВК всякие завезли в Сирию, а в Украине они по зову сердца ехали М воевать. Смотрите, официально на сегодняшний день военные действия Россия ведет на территории Сирии. Официально. Мы не говорим об Украине, это отдельная история. Сегодня мы говорим, хотят ли русские войны, потому что они ведут именно военные действия на запредельной территории. Не на территории, которая близка даже к России, а на территории а, государства, к которому они вообще никак не относятся. Это то же самое, как вести военные действия в Афганистане. Спасибо. Давай, знаешь что, Эдик, мы... Еще раз скажем о том, что отношения России и Турции исторически всегда были а, нехорошие. А, Крымская война 1851 года. А, известно, что Турция была на стороне а, фашистской Германии в, в последней и, войне. И, и российско-болгарские. А, да, на ошибки сражения, на ошибке в тысячу. 870-х годах Семки освобождения, седьмой. да. А, то есть э, Турция была такой ситуативный э, союзник России. И, кстати, в Первой мировой войне, опять же, Турция не была на стороне, Она на стороне а, Англии России, и России, да. Вот поэтому, поэтому то, что сегодня Эрдоган как бы, как бы дружил с Путиным это была такая ситуативная ситуация кстати кстати турки получили все что они хотели а россия сейчас вот она как бы разводит руками но еще хочу одно сделать напоминание не у россии не у турков как таковых нету союзников то есть ну, турция да, до НАТО, они находятся в НАТО и как бы, но сегодня никто не, не заступается за Турцию хотя Турция и побежала если ты помнишь, когда был сбит э, российский самолет турки тут же побежали к руководству НАТО, прося о поддержке такую поддержку, кстати, они получили но в результате, помирившись э, с российским руководством стали де делать все против э, против НАТО Смотри, Турция всегда как бы, особенно в последнее время, в последнее время Эрдоган э, пытается лавировать между Америкой и между Россией. А надо сказать, что президент он довольно хитрый и дальновидный. Да? ты мне скажи такую вещь вот россия заявляет о том что то есть это проскальзывает это не всегда но это как бы проскальзывает что турция на территории сирии находится необоснованно турецкие войска вот россия находится по приглашению правительства сирии да то есть да, россия находится на территории сирии приглашению значит данного правительства. а вот турция находится на территории не но ну, ну, ну, я тебе замечу выступал эрдоган и сказал мы хоть находим, находимся на территории Сирии по приглашению сирийского народа да вот э, что такое сирийский народ и сирийское правительство ну во первых правительство это осад народ это народ это этнос это историческая данность вот, сегодня один правитель, завтра другой. Народ остается народом. Поэтому... Ну Я не задал не просто. В чем это? Я имею в виду, поддерживает ли народ правительство Асада? Я не просто так задал вопрос. Правительство и народ. Какая-то часть Сирии, безусловно, поддерживает Асада, какая-то часть не воюет, какая-то часть вообще не знает, что делать и, и бежит в Европу. Кстати, если ты знаешь, ну, все знают, что Эрдоган не просто... Uh, воюет в Сирии. Он еще и шантажирует Европу сирийскими беженцами, то есть uh, эти беженцы бегут в Европу через турецкие ворота, и когда выгодно Эрдогану, он эти ворота открывает, и Европе часто очень тяжело сдержать ну, часто этот, поток, да, этот поток. Да, этот поток. Германия уже ему выделяла 2 миллиарда долларов для сдерживания этих э, несчастных очень сильных э, молодых людей правда они несчастные выгля выглядят они достаточно э, счастливыми когда бегут в Европу свежо, свежо, да. Да, свежо и получают там все социальные э, пособия. Значит, да, пособия вот поэтому он еще и шантажирует он оказался в ситуации когда он ну, это политика, это геополитика. Если у тебя есть возможность на что-то давить и как-то давить, и экономика достаточно сильна, то ты будешь это делать. Вопрос в том, насколько удачно ты это делаешь, насколько uh, умно это получается. Поэтому uh, сегодня он использует анти... Хотя, хотя я бы еще вот uh, какой бы значит, вопрос дал. Два вот таких вот серьезных э, противника, они сначала в, сою в союзе находятся, вот как, например, э, Сталинский Советский Союз да, находился в союзе э, с гитлеровской Германией. Это были два союзника э, и, в принципе, достаточно две сильные экономики. В результате они не могут существовать вместе и всегда слихснуться друг с другом. То же самое сейчас произошло э, с Россией и Турцией. Сегодня они объявили о том, что как бы, они остывают и они достигли они до договоренности. Я читал о том, что Путин очень сильно извинился э, перед Эрдоганом за гибель 33 э, турецких военнослужащих скажем так он отползает эрдоган не просто так при, прилетел прилетел в москву его подталкивает генералитет потому что по скажем так по политическим понятиям которые существуют между эрдоганом и путиным за базар надо отвечать то есть за за то, что ты сделал неправильно, ты должен ответить, и естественно, Путин не будет афишировать то, какие договор... каких договоренностей они достигли, но что-то, я думаю, российский президент э, Эрдогану уступил, чтобы не накалять обстановку. Смотри, давай мы тогда вернемся, мы поговорили о Турции, да, давай мы вернемся к нашей фразе, хотят ли русские войны. А, чем может закончиться... «Война России на территории Сирии». Мы с тобой жили в то время в Советском Союзе. Многие, кто уже жил в Америке, из наших знакомых, тем не очень понятно то ощущение людей, которые жили в Советском Союзе в 80-х годах, потому что существовал Афганистан. Могли забрать в армию ребенка и отослать в Афганистан. И это было, будем так говорить, Большая головная боль, если ты помнишь, для наших родителей это тоже была проблема. А, вот после вот этого афганского синдрома, казалось бы, я уже говорил это в первой части нашей передачи, казалось бы, а все должно учитываться. Но а, руководство, российское руководство опять а, шагнуло на грабли, которые лежали перед ними. Закончится ли эта война для России? в сирии или это такой как говорится не затухающий конфликт не затухающая проблема где россия будет находиться постоянно и будут гибнуть российские военнослужащие Смотри, Эдик, а в, за последних 30 лет естественно в россии выросло новое поколение не знающее, что такое война многие помнят э, чеченскую войну но это был внутренний конфликт а те, кто сегодня вырос, это молодые люди, это путинское поколение, которое войны не знает, живет достаточно живо, достаточно сыто. И поэтому, но так как сейчас а, экономика России испытывает проблемы, ведь в, Россию, в Сирию поехало очень много людей, которые хотят повоевать, то есть. Но они не только воюют, они и зарабатывают. Зарабатывают, да. Они поехали зарабатывать туда деньги, потому что в какой-нибудь российской провинции денег никаких нету, и вот эти ЧВК, известные Вагнера, Пригожинские их называют, им платят, людям платят и подзуживают для войны. Я не думаю, что Россия туда будет набирать э, солдат, как, бы, как это было в Афганистане. Мне кажется, что для путинского режима это э, противопоказано, потому что, если ты помнишь, Афганистан был таким триггером, который и свалил. Вот этот развалил Советский Союз. Для путинского режима сейчас абсолютно не нужны гробы из э, Сирии. Хотя это, они идут. Хотя они идут, э, но это не, та, не то количество, это как бы очень э, единично. Пока, пока. Этим пользу, я думаю, что этим пользуется Эрдоган, потому что вот он конкретно воюет за возвращение своих исторических э, территорий. И он они с путин очень похожи путин хочет восстановить как бы советский союз да. и эрдоган хочет восстановить османскую империю вот их не цели в принципе ясны понятны они оба но я думаю что эрдогану кстати тоже не выгодно чтобы шли гробы из сирии потому что все таки Турция это демократическое государство, где есть э, институт выборов, не фальсифицированный, где э, очень серьезный вопрос стоит о власти. Эрдоган, кстати, понимает, что если завтра он проиграет выборы, э, к нему предъявят большие претензии по поводу одной войны, по поводу экономического состояния э, страны. Э, он тоже как бы играет, играет... Э, а, так очень очень серьезно Он, ставки достаточно велики а, ну, в России положение тяжелое поэтому многие хотели бы зарабатывать на войне американцы а, сейчас а, на носу у нас выборы президентские да, и а, президент Трамп будем так говорить а, очень а, осознанно и четко дает понять что Америка а, в Сирии воевать не будет в том плане, как мы вот это видели, допустим, это было при Боже Младшем. А какая выгода? Ведь любая война, да, это всегда выгода, правильно? Финансовая, экономическая выгода. Какая выгода для Америки а, в этой войне? Во-первых, -во главная выгода это сохранение человеческих жизней. Каждый американец для Трампа это на вес золота это он всегда он кстати всегда декларировал и даже не в предвыборный год о том что он хочет забрать американские войска из тех мест даже из вот он подписал с афганистаном с талибами мирное соглашение из ирака он собрался то есть это его направленность в том чтобы сохранить американские жизни что лично я очень ценю и мне это нравится это одно из основ в которых я буду за него голосовать вот поэтому но там есть интерес сирия это нефтеносная страна американцы заинтересованы в... Вот, в нефти в этих своих интересах и трамп, же, трамп напрямую сказал делайте что хотите воюйте кто с кем хочет он даже, я думаю, это дело стравливает Россию с Турцией, потому что ослабить и тех, и других, это для Америки, в принципе, выгодно. Ген, у меня к тебе такой быстрый вопрос. Этично ли это делать по отношению к своему, к одному из членов НАТО? Я думаю, что в данной ситуации с турками это этично делать, потому что э, взорвавшемуся союзнику, который о себе возымел большое мнение и который думает что он может всех своих друзей союзников послать куда-то очень далеко а вот трамп ему показывает что нужно играть по правилам что нельзя предавать друзей союз опять же друзья в геополитике это странные слова ну союзников потому что когда сша упрашивали упрашивали Турцию не покупать С-400, а Эрдоган своей воле решил по-другому, может быть, его можно понять, это бесплатно ему практически эти системы доставались, но опять же это шло в разрез в, в, в дружбы США и Турции. Кстати, Турция в последнее время стала достаточно антиизраильским государством, и в этом смысле, мне кажется, Трампу очень выгодно ослабить Турцию с тем, чтобы она не сильно э, тогда давила, тогда, давила на Израиль. Тогда получается, что Трампу выгоднее поддерживать и каким-то образом значит, подталкивать Россию к вот этой э, войне с Турцией. Правильно? Ну, ну, в принципе, да. Ослабляя и того, и другого. С одной стороны, посылая вооружение Турции показывая, что мы верны союзническим обязательствам, а с другой стороны ничего не говорить про про российские интересы и с этим как бы их сравнивать. Двух тигров сравливают между собой, чтобы ну кто-то кого-то загрыз, а потом уже иметь дело с одним тигром. А, Возвращаясь к теме. Периодически мы возвращаемся к теме, хотят ли русские войны. Да? И сегодня я хочу просто напомнить, что а, наша тема больше касается вопросов войны а, на территории Сирии, а, Российского государства и а, Турецкой республики. А, как ты думаешь, чем вот это противостояние, хоть сегодня и прибыл а, Эрдоган в Москву, чем вообще это может закончиться? То есть договоренности мы знаем, что для Эрдогана договоренности значения не имеет. То есть на какой-то, допустим, период времени, да, оно работает, потом это все, значит, кончается. Поэтому вопрос очень простой. Чем вот эти взаимоотношения России... Я имею в виду именно военные взаимоотношения. Ну и политическое, в принципе, России и Турции может закончиться. Выражаясь спортивным языком, футбольным языком, все это закончится боевой ничьей. Каждый останется при своих интересах. При том, что мне кажется, что мяч все-таки будет на стороне Турции. Турция сильнее, мобильнее экономически более, а, значит, она, а, страна богатая, и при этом имеет а, поддержку США и НАТО. За Россией никто сегодня не стоит. А Россию ты, никто, ты, ты, никто знаешь, я, не поддерживает. Я, я, может быть, не так часто, но в данный момент, э, в данной передаче я с тобой не согласен, по той причине, что мне все-таки кажется, что мяч будет на стороне России. А, не, а, не потому что за Турцией стоит а, не потому что за, за Турцией стоит НАТО и в какой-то степени Америка, а просто потому что Путин как игрок мне кажется более а, знаешь Ронал Роналдо более как тебе изворотлив сказать, изворотлив более дальновиден в какой-то степени потому что а, турки эрдоган э, действует более спонтанно то есть вот он проснулся ну образно говоря в плохом настроении да и вот от этого у него идет вся его крывается политика в зависимости от настроения путин человек э, воспитанный советской разведкой человек очень сдержанный все решения, которые им принимаются, особенно если это касается военных действий, они довольно продуманы, нравится нам это или не нравится. Поэтому я думаю, что все-таки мяч будет, скорее всего, на стороне России, при всем при том, что я с тобой согласен, что вот эти взаимоотношения можно будет даже назвать пинг-понг там пинг да? знаешь а, есть... а, а, вот эта тему, которую которую ты обозначил хотят для русские войны естественно российский народ а, не, не хотел бы воевать никто не хочет посылать своих сыновей а, на войну и ради каких-то геополитических интересов своего царя или султана а, конечно как мне кажется русские люди хотели бы работать в мире но э, ситуация такова что э, общество и кстати и турецкое такое что вот есть э, царь горы который и решает что ему и как делать плюс пропагандистский э, режим который убеждает людей что воевать э, за какие-то интересы на какой-то территории или а... может быть, Ген, просто а, Людей а, нужда а, Как бы Ну, нужда, да, может заставлять но, но опять же Если у турков как... Есть звонок, давай перед окончанием передачи Мы а, примем звонок Говорите, пожалуйста Добрый день а Вы знаете, я с вами не согласна Они как раз очень хотят воевать Если маленький ребенок приходит домой И говорит, ура, война началась то он же это, как говорится, берет не с неба, не с потолка, а он, значит, слышал это в семье? Ну, возможно, и такое. Понимаете? Поэтому а, они просто, как вы говорите, забыли, что такое война немножко, когда, когда, когда она затрагивает э, каждого э, человека в стране. Для них, кажется, это вот мы победим, а мы... Мы можем повторить, скрина. да, можем вот повторить. Это вот отсюда пошло, что мы сейчас весь мир завоюем и будем хозяевами. Да, возможно. нас будут бояться и возбо... Возможно, и, это... и, и бояться и уважать. Пропал звонок. Агент, давай мы будем резюмировать, потому что время у нас осталось очень мало. А, скажем так, вы, опять же, я возвращаюсь, с чего начинал, к футбольному матчу между сборными а, России. И турции это будет боевая ничья и я бы пожелал обоим в этой схватке успеха а, я хотел бы по поводу того хотят ли русские войны потому что это все взаимосвязано я бы хотел бы верить в то что а, желание воевать у российского народа нету беда заключается в том что российский народ выбрал себе царя, которому поклоняется и выполняет все его как говорится, желания. У российского народа не спрашивают, хочет он или нет а, воевать, или вообще что-то. За него все решается. Поэтому в этой ситуации, конечно, мне жалко людей, отдельных людей, а, у которых могут погибнуть дети, родственники и так далее. И так далее. Потому что Сирия на сегодняшний день это не то место, ради которого можно становиться Героям на сегодняшний день у нас передача заканчивается. Большое всем спасибо. До следующего Всего хорошего. раза. Всего хорошего.